Привет мои дорогие подписчики и гости канала Easy кухня. Сегодня мы приготовим блюдо под названием стейк бабочка из лосося. Как я и обещал в прошлом видео мы будем использовать белый винный соус. Для гарнира мы выбрали пасту отели и начнем именно с него. После того как посолили кипящую воду добавляем талиотели Пока варится паста, мы приступаем к мариновке рыбы. Поскольку лосось дорогой продукт, совсем не обязательно использовать именно его. Можете использовать любую рыбу. Для мариновки лосося мы использовали соль, тертый имбирь, белый перец молотый и оливковое масло. Если вы не знаете, как получить стейк-бабочку из лосося, то можете посмотреть мое видео, нажав на эту ссылку или в описании под видео. Поскольку талятели скоро будет готова, начинаем жарить лосось. Жарим на оливковом масле на сильном огне. К этому времени паста уже готова. Выливаем воду, чтобы не переварить талятели. Поскольку лосось почти готов, разогреваем белый винный соус, который мы приготовили в прошлом видео. Если вы не видели его, нажмите на эту ссылку или в описании под видео. В разогретый соус добавляем немного красной игры. Начинаем собирать наше блюдо. Выкладываем талиотели. Сверху кладем стейк лосося и поливаем уже готовым винным соусом. Украшаем зеленым луком. И вот, наш стейк из лосося, столиателли и винным соусом готов. Желаю всем приятного аппетита, а я прощаюсь с вами. Не забудьте подписаться на мой канал и ставить лайки. Всем пока!